Приветствую вас, мои родные мои любимые! С вами Елена Дегурова, Содружество жителей и самый точный энерговибрационный прогноз на неделю для Тельцов. У Тельцов в будние дни недели успешно развиваться будут партнерские отношения. Это относится как к супружескому союзу, так и к деловому партнерству. В семье ваш партнер будет проявлять инициативу и даже брать ответственность за свои за решение важных каких-то вопросов, что значительно облегчит вам жизнь и освободит время для других занятий. Оказывайте поддержку партнеру и всячески его поощряйте. А для этого достаточно, в общем-то, попросить вашего партнера о чем-либо и отойти в сторону. Вот этого достаточно будет для гармонии в вашем союзе. А в деловом партнерстве успешно идет переговорный процесс. Вы можете выйти на подписание... Взаимовыгодных соглашений особенно хорошо на этой неделе решать вопросы с привлечением юристов в качестве экспертов. А в конце недели на выходных воздержитесь лучше от вождения автомобиля. Возрастает вероятность допустить нарушение правил дорожного движения и ну, как минимум попасть на штрафные санкции. Что касается любовного фронта у Тельцов. Влюбленным тельцам неделя чем-то запомнится, возможно, сюрпризом или какой-то некой авантюрой. Стремление к свободе и новизне может стать сильнее желание ладить с партнером, что приведет к пикировкам того или иного рода, деловой конкуренции, соревнованию в проявлениях любви. Также не исключены и сцены ревности, скорее всего, ревновать будут именно вас. Объясниться и помириться, если все-таки зайдет так далеко, помогут а, дружелюбие, дипломатичность, а если партнер любит вас, то подстроиться под ваши прихоти, подстроиться я бы здесь имела в виду не в плане, что сдастся полностью, а просто постарается сделать вас счастливым и поймет, что в этот момент есть какая-то слабость, и вы почему-то ведете себя именно так. От вашего поведения на самом деле зависит очень многое, и особо я бы обратила внимание на сказанные слова на сделанные дела в принципе на себя и свое поведение это 24 и 25 января. Что же касается карьеры и финансов на этой неделе, тельцы могут познакомиться с достаточно влиятельными людьми. Это может привести к расширению деловых связей, партнерских связей. Причем инициатива может исходить от партнеров, а вам останется только определить, принимать или не принимать поступающие предложения о сотрудничестве. Также достаточно хорошо расширится клиентская база у тех, кто работает в сфере индивидуальных услуг, повысится ваша деловая репутация среди клиентов, и, возможно, даже пойдет передача именно как рекомендации. То есть вот эта неделя, она будет такими, запомнится вам такими хорошими слухами о вас, как о специалисте, пойдут рекомендации из уст в уста но, соответственно, повысится ваша деловая репутация, и сотрудничество с иностранцами или людьми из других регионов будет очень выгодный, поэтому... В общем-то, хороших вам сделок, удачных вам решений и, конечно же, счастья на всю эту неделю, а дальше мы пожелаем еще. Если вам полезен данный прогноз, ставьте, пожалуйста, лайки, чтобы была какая-то у нас с вами обратная связь и понимание, а надо ли вам вообще записывать, вернее, для вас записывать данные прогнозы. А то, может быть, мы как-то выходные будем проводить немножечко иначе. Конечно же, делитесь репостом со своими друзьями, чтобы они тоже были в курсе самых важных событий на неделю. И подписывайтесь на наш канал, чтобы быть всегда в курсе выхода нового прогноза, нового полезного видео, ответа на вопросы, либо прямого эфира. А с вами была Елена Дегурова, Содружество жителей До новых встреч, мои родные. Пока-пока.